Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я покажу вам сборку компьютера для одного клиента. Все железо уже давно приобретено в Computer Universe, стоимость комплектующих в данной сборки без учета доставки и моей работы составила 72 тысячи рублей. Распаковку я уже выкладывал, теперь давайте приступим непосредственно к сборке и немного прокомментирую выбранные комплектующие. Итак, перво-наперво мы начинаем с подготовки материнской платы. В качестве материнки я выбрал SROG B360 Pro 4 и тут же услышал шквал критики, мол чего не взял на Z370, например вот эту. Ведь они всего на пару сотен рублей дороже, на более хорошем чипсете и на них можно даже разгонять оперативную память. Я думаю, что этому моменту я посвящу отдельное видео, где буду объяснять, почему не нужно лепить Z370 куда попало. Но если вкратце, то в погоне за функционалом и FPS не нужно забывать о качестве. Или вы действительно думаете, что нормальная материнка на Z370, которая имеет более дорогой чипсет, больше разъемов, зачастую обладает подсветкой и прочими финтифлюшками, может стоить на 200 рублей дороже, чем вот эта вот обычная B360. Если вы так думаете, то для вас у меня есть прекрасный мем от господина Мавроди. Что ж, до моего выбора, то это полноценная, полноразмерная TX-материнка, 4 фазы с удвоителями для процессора, мосфеты с радиаторами, чтобы не было сбросов частот на процессоре, и чтобы ничего не перегревалось. В общем, я бы сказал, отличный среднячок, если вы не собираетесь заморачиваться по поводу какого-то разгона. В качестве процессора был выбран i 7 8700, и многие начали задавать вопросы, почему ты берешь достаточно бюджетную карту 1060 и достаточно дорогой процессор. Тут нужно сказать, что изначально бюджет сборки был ниже. И у нас было ровно два варианта. То есть взять 8400 и 1060... Либо взять Ryzen 5, допустим 2600 и собственно ту же карту. Но я объяснил заказчику. Да, 8400 это отличный процессор на сейчас, но не имеющий никаких перспектив. То есть 6 ядер, с учетом того, что на рынке много 12 и 16 поточных решений, это мало для будущего. И вполне вероятно, что через годик или два придется менять не только карту, но и процессор, поскольку он не будет справляться с движками современных игр. Что же Райзена, то там все наоборот. То есть перспективы шикарные, 12 потоков рулят, но если сравнивать результаты сейчас, то они явно хуже, чем у Интела. Да и опять-таки, Райзен лучше подходит, когда вы занимаетесь чем-то еще помимо игр. Соответственно, оба варианта заказчику не очень понравились, поэтому мы решили увеличить сумму сборки и впихнуть туда 8700, чтобы в будущем не париться по поводу процессора. Нужно будет лишь через годик, а то и полтора, менять карту, и можно будет и дальше играть во все, что захочется. Конечно, можно было присобачить за те же деньги 841070, но через 2-3 года мы бы сразу меняли процессор и карту, и, соответственно, сборка была бы крайне бесперспективной. После установки процессора мы занимаемся оперативной памятью. Память бралась обычная на 2666 МГц, поскольку именно столько э, поддерживает наша материнская плата. У нас тут два модуля от Corsair по 8 ГБ каждый. Заказчик просил, чтобы для красоты на них были радиаторы, поэтому это желание также я учел. Хотя изначально я хотел взять несколько более дешевые варианты без радиаторов, поскольку радиаторы не несут никакой смысловой нагрузки. И соответственно это были бы плашки от Крушела, самые обычные, безрадиаторные, самые дешевые. После установки оперативной памяти, мы ее ставили как и обычно во второй и четвертый разъемы, чтобы получить двуканальный режим работы, А мы переходим к установке кулера. Многие говорили мне, что я забыл его взять, но, друзья, это очень наивное мнение, и кулер в нашей сборке, он как тот чертов суслик, то есть его не видно, но на самом деле есть. Как вы понимаете, в моем ассортименте, в моем мини-складе есть куча кулеров, остались кулеры, которые давала мне на тестирование компания Arctic и один из таких, один из двух близнецов, я бы сказал хороший близнец, светлый, который оказался небракованным, я предложил установить заказчику буквально за бесплатно, потому что мне в принципе его не жалко, ну пылица лежит, продать его все равно будет никому нереально я решил предложить его в качестве установки поэтому да он выделяется по цвету среди всей остальной сборки но я думаю что сэкономленные полторы тысячи это тоже очень даже неплохо в качестве корпуса был выбран вот такой вот ящик с закаленным стеклом это fractal design define c очень даже стильный, достаточно солидный и что самое немаловажное, у него достаточно много места для размещения проводов за задней стенкой, то есть очень удобный монтаж. И при этом стоит сказать, что он достаточно закрытый, то есть он не будет шуметь, но при этом продуваемый, то есть имеются вентиляционные отверстия и в принципе с этим нету никаких проблем. Интересной особенностью корпуса является то, что у него можно устанавливать блок питания не совсем обычным способом. В задней части имеется вот такая вот рамочка, в которую можно поместить непосредственно сам блок питания. То есть сначала прикрутить его к данной рамке. Что достаточно удобно и делает достаточно просто. И уже потом мы можем это все дело использовать. То есть и прикрученные к рамке блок питания спокойно вставить в сам корпус. Это на самом деле несколько упрощает работу. Собственно, так я и поступил. Это очень удобно, на мой взгляд. Очень интересное решение. Блок питания в любой момент можно быстро выдернуть. То есть он быстро съемный фактически на двух болтах которые крепят его непосредственно в корпус то есть я считаю что это отличное решение от компании Fractal Design все очень быстренько зажимается и блок питания фиксируется непосредственно в теле корпуса как по мне так это жирный плюс что касается накопителей то для них существуют вот такие вот салазки в которые можно закрепить как 3,5 дюймовые диски в нашем случае это vd синий так, собственно, в него спокойно входят и 2,5-дюймовые диски, то есть данные салазки универсальные. Вот так вот это все дело крепится с помощью болтов. И, соответственно, у нас второй накопитель это самсунговский 860 EVO на 250 гигабайт. Ну и собственно все, друзья, подготовительный этап закончен, осталось установить нашу материнскую плату внутрь корпуса, единственное, что не были вкручены пеньки для установки материнки, это немножко меня не порадовало но с другой стороны вы можете разместить столько пеньков сколько вам в принципе требуется после установки материнской платы внутрь корпуса мы убираем верхнюю заглушку данная заглушка имеет шумоизоляцию и в принципе вы можете ее как оставить так и убрать если вам вдруг потребуется поставить дополнительные вентиляторы мы решили что сверху будет воткнуто два вот таких вот вентилятора от бит они на 120 миллиметров и имеют соответственно Светлую подсветку. Заказчик хотел, чтобы немножко посветлее было в корпусе, хотя честно скажу, что данные вентиляторы мне не совсем понравились именно своей подсветкой. Она не такая уж яркая, как хотелось бы, и все-таки я ожидал большего от них эффекта, чем оказалось на самом деле. Поэтому вот их именно я бы вам все-таки брать не советовал, но это в принципе меньше изол. Светят, да и ладно. После закрепления вентиляторов нам остается последнее чем-то закрыть вот эту вот дырку, которая образовалась. И здесь нас Fractal Дизайн также не лишает удовольствий. В комплекте с данным корпусом идет вот такая вот сеточка на магнитах, которая, соответственно, закрывает отверстие и одновременно дает спокойно приток воздуха и задерживает пыль. Вот собственно и все, друзья, наша сборка почти готова. Остается воткнуть видеокарточку 1060 на 6 гигабайт, Именно такую карту хотел заказчик. В принципе, для игр Full HD ему ее хватит. В будущем ее можно проапгрейдить, поставить любую другую карту. Благо корпус это позволяет. Вот собственно и все, друзья, вот такая вот машина у нас получилась. Осталось нажать на кнопку, чтобы все заиграла, засияла и засветилась. Верхние вентиляторы светят, хоть и не очень ярко, но в принципе мне кажется очень даже красиво сверху выглядит данный корпус. Вот как-то так, друзья, вот такая сборка получилась. Если данное видео вам понравилось, было для вас полезным и информативным, то не забудьте подписаться на канал, нажать лайки и все. самого-самого наилучшего. Всем еще раз удачи и до новых встреч!